Дорогие друзья, мы с вами находимся в столице Израиля, город Иерусалим. Как вы знаете, в этом году нам довелось пережить здесь особенно интенсивные обстрелы. Из сектора газа прилетали ракеты, даже сюда звучали сирены в Иерусалиме впервые за много лет. И мы приглашаем вас сегодня вместе с нами провести это небольшое расследование и попытаться все-таки разобраться, кем на самом деле является Хамас, активистом или террористом. Хамас был основан в 80-х годах XX -го века шейхом Ахмедом Ясином, тем самым новатором, который изобрел изощренный способ террора самоподрывы шахидов-смертников, предложив использовать для этого молодых девушек и женщин. Движение отделилось от запрещенной в ряде стран организации «Братья-мусульмане», основанной в Египте в 1928 году и открывшей филиал в секторе «Газа» в 1967 году после Шестидневной войны когда сектор Газа вместе с другими территориями отошел к Израилю. Организация стремится к уничтожению государства Израиль и требует создания исламской территории на всей территории Палестины и Иордании. Хартия ссылается на антиеврейские мифы и теории мирового еврейского заговора. Хамас также отрицает факт массового уничтожения евреев нацистами во время Второй мировой войны. В 1993 году в Осло в Норвегии между Израилем и Организацией освобождения Палестины были подписаны соглашения, которые остановили первую интифаду – восстание палестинских арабов против государства Израиль, начавшийся в 1987 году. Хамас достигнутых договоренностей в Осло не признал и продолжил совершать нападения на территорию Израиля, конфликтуя с Организацией освобождения Палестины. Переговоры по поводу определения окончательного статуса этих территорий зашли в тупик с начала второй антифады, которая началась в 2000 году. Обосновавшись в секторе Газа, Хамас продолжил совершать нападения на израильтян и ракетные обстрелы Израиля. В ответ, израильская армия за все время провела четыре военных операций, чтобы уничтожить военную инфраструктуру Хамаса. Весь сектор, который включает в себя город Газу и еще шесть городов, занимает площадь, равную Белгороду или Монреалю. Большая часть населения живет в крайней щите и полагается на международную гуманитарную помощь, которая была сильно урезана под влиянием предыдущего президента США Дональда Трампа. Электроэнергию, водопроводную воду, газ и нефть поставляют в газу никто иной, как Израиль. Так же, как из Израиля в сектор поступают ежедневно порядка 150-200 грузовиков, что составляет около 5000 тонн с товарами и гуманитарной помощью через КПП «Керем Шалом». Со стороны Египта сектор находится в полной блокаде. Введен, в частности, запрет на поставку строительных материалов. Из-за того, что все поступающие в сектор товары – переходят под контроль военизированных сил Хамаса и в последующем используются для строительства туннелей, для контрабанды оружия и боеприпасов с территории Египта и совершения терактов в Израиле, а также для оборудования пусковых шахт-ракет. При атаках на Израиль Хамас традиционно использует в качестве щитов собственное мирное население. Ракетные установки размещаются на территории жилых районов на, на школах, на больницах. А команды и цены создаются в многокративных домах. Одним из самых важных доноров и иностранных союзников Хамас является Катар. На сегодняшний день Катар перечисляет на счета Хамаса более полутора миллиардов евро. Другим важным союзником Хамас остается Турция. Израиль надеется, что Катар и другие арабские государства последуют примеру Объединенных Арабских Эмиратов, подписавших Авраамский договор, соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, и инициированное Дональдом Трампом, подписанное 15 сентября 2020 года, и установит дипломатические отношения с Израилем. Совершенно спокойно тут не бывает по объективным причинам, о которых мы уже говорили. Но недавно в США прошли выборы, на которых победил представитель демократической партии. А среди американских демократов встречаются люди, которые открыто ненавидят Израиль. Этим и воспользовался Хамас, для которого любого рода внимание означает финансовые поступления. Очевидно, что пока мировая общественность не потакает группировкам э, террористов на Ближнем Востоке, такими, как Хамас, Палестине и Израиле царит относительный мир. Газета Jerusalem Пост со ссылкой на источники в разведке 16 мая написала о том, что у одного лишь Хамаса есть наличие до 6 тысяч ракетных снарядов, еще 8 тысяч ракет у группировки «Исламский джихад», с которой Хамас сотрудничает. Главная проблема палестинцев, как народа, в том, что они в большинстве своем так и не смирились с самим фактом существования Израиля и верят, что лозунг 1948 года, призывающий сбросить всех евреев в море, должен быть во что бы то ни стало реализован. В погоне за этой мечтой они идут то за египетским демагогом Насером, то за агентурой КГБ из за Организации Освобождения Палестины, то за иранским режимом дающим деньги и оружие хамасовцам. Может быть, палестинцы когда-нибудь поймут, что можно было бы и по-другому.